Мы специально выбрали клипы подзануднее, чтобы они не отвлекали нас от главного. Главное в данном случае называлось «Кот Рути», «Долина реки Рон», производителя Тьен Гигаль. Виноградник «Кот Рути» настолько мал, что его можно окинуть одним взглядом, не поворачивая головы. В особых свойствах этого маленького участка и в величайшей скрупулезности и профессионализме Марселя Гигаль и заключается секрет уникальности и неповторимости Вина «Кот Роти». Оно обладает густым рубиново-лиловым цветом, гаммой ароматов фруктов, дуба и ванили, чернично-смородиновыми нюансами, открывающимися при глотке. При этом вино насыщенное и терпкое, поэтому требует выдержки для полного раскрытия своих свойств и достижения большей легкости. Больше убойной силы. Мне кажется, что вино это смертельно совершенно. Очень долгое послевкусие. Это, так сказать, суть. Да, мы как пришли к единому мнению. А долгое послевкусие, оно для французских вин очень важно, то до того, что, например, э -э существуют градации по секундам, когда, скажем, э вино от 1 до 5 секунд имеющее послевкусие считается, так сказать, средненьким, до 10 хорошим, а после 10 секунд просто выдающимся. Ну, это выдающееся. Да, но да. ну, вот тут, да. наконец, что... не все остаются вкусными. Тут написано, что требует выдержки, еще написано, что способность к выдержке до 100 лет. Немногих человек выдержать. Если его пить, пить то можно. И до лет, судя, бассейны, да. Да. Борис Борисович, э -э вот тот клип, который мы посмотрели, только что называется «Дзен», то есть, ну, естественно, дзен-буддизм и так далее. А буддизм, насколько мне известно, это единственная из мировых религий, которая очень лояльно относится к употреблению алкоголя. Вот не с этим ли связано то, что ты известен у нас в России как апологет учения великого, вечно зеленого Будды? Думаю, что нет, потому что, во-первых, даже в деяниях апостолов, когда апостолы заговорили языками, и все окружающие сказали им хором, да ребята нажрались. Э -э, Кто-то из них справедливо с негодованием сказал, простите, еще нет шести часов пещера. Позабивалось, что до шести как бы апостол отрезали. То есть я думаю, что христианство никогда м -м, даже не поднимало этот вопрос. И что врач, почему в России православие является главенствующей религией? Потому что. Э -э о спиртном, собственно, в Новом Завете сказано совсем мало. Кроме того, что Христос говорил о том, что его все время пеняют, что он пьет с блудницами и преступным элементом. Да, он а просто а, а есть... спокойно относится, просто, он просто спокойно относится. Дело, как, личное дело каждого. Хочется себе замутнять голову, замутняй, не хочешь, не замутняй. Да, да, да, да. да. А, вот это, а, вот, а в этом ты прав. Вот наш последний альбом, как раз я хотел с удовольствием тебе его подарить, вот Саша Лепницкий не даст соврать, мы его микшировали как раз под огромное количество французского вина, и микс вот пошло только на, на пользу. Спасибо, очень милый, Гиперборея, называется новый альбом группы Аквариум. Так, мы покончили с Красный. красными винами. И теперь постепенно через такой промежуточный розовый цвет переходим к белому. Итак. все розовый горит у жизни. Кстати. Розовое вино. Практически. Ну я тебе налью, поэтому очень Привет. немного. Даша. Спасибо. Я пил розовое вино. Кстати, в той же самой Франции неплохо идет под море продукты. С тоже. Бонзай. Смотрим видео. Наш друг Илья из Агроимпорта сказал с самого начала, что розовых вин такого же уровня, как красные или белые, в принципе не бывает. Тем не менее, я настоял на том, чтобы одно розовое вино в качестве переходного периода у нас все-таки было. И это Каберне-Донжу, долина реки Луар, производитель Домен-де-Бумар. Вино обладает нежным розовым цветом, ароматом свежих ягод с морозины. Будучи слегка сладким, оно отличается легкостью и нежностью. Мне это вино, как э, воинствующему дилетанту в винологии, очень нравится. Он наезжает на нас, кажется. Это вино, с моей точки зрения... Нужно пить в породниках, молодым людям и девушкам, для поднятия тонуса. Замечательное вино. Если бы я пил это вино, когда мне было 18 лет, я бы сейчас выглядел лучше. Ну, мне тоже кажется, что ну, лично для меня просто не поклонник сладких вин, в принципе, в этом смысле. Я доверяю французам, которые обычно говорят, чем суши, тем лучше. Это относится и к игристым, в первую очередь к игристым винам, то есть к шампанским, но и к тихим, сухим, так сказать, они на первом месте всегда. Даша, я думаю, что следующий вопрос обращен к вам, как к профессионалу. Насколько доступны вот все эти дары французских виноградников покупателям у нас в Российской Федерации? Да, буквально на этой неделе, на открытии первого винного клуба в Москве, Это называется «Уяра», который расположен там же, где винный магазин у яра и который возглавил очень известный французский шеф-повар Сомелье Патрик Пажес. Ну, так сказать, те, кто увлекаются французской кухней, наверняка его знают. И э, там, в общем-то, в чем суть этого заведения, в том, что в клубе, то есть в ресторане, можно попробовать вино по ценам магазина, а это от э, 50 тысяч рублей за бутылку. А в магазинах то они бывают или нет? Вот в таких магазинах специализированных бывают. Бывают и в супермаркетах, в принципе. Но в чем беда, в принципе, наших сегодняшних и ресторанов, и магазинов, по крайней мере, московских, за которые я могу отвечать, покупаются, а потом, соответственно, продаются этим несчастным покупателям, Вина «Гран-Крю», то, что называется «Великие вина», Борис наверняка знает, это «Великая пятерка», «Бордо», шато Лафит, шато -ла «Шато-Марго», «Обрион». Шварцбранд и Кем Петрюс вот такого плана вида вина, которые не пятерка, вы Я назвала раз, даже пищевые. больше, да, которые стоят тысячу, две тысячи долларов за бутылку и на которые, как бы, людям нужно зарабатывать целый год, наверное, ну, по крайней мере полгода простым людям. Есть вина просто, так сказать, без домен, без мезон, то есть без шато, без, без упоминания конкретного производителя, а просто апеллясиум или даже провинции, то есть просто Бордо на этикетке или просто Бургонь. Но это, так сказать, самые ординарные вина, которые тоже могут дать только самое общее представление ну, о этих Наверное, нет, в есть что-то... Нет, я бы сказал, что как раз в них очень мало что есть, и уж лучше пить водку, чем пить... Средние вина Или молдавские, те же каберне да, да. которые, в принципе, ничем не отличаются от ординарных Солен. французских Они из того же винограда, в принципе, тот же Пеногри. Я все понял. И хотел бы поздравить вас с тем, что мы переходим к финальной части нашей программы, а именно к белым винам. Хотя меня смущает, что ты занимаешься сначала мне, а потом Данису. Это это, шевелеп, страшный, это потому, шевелеп, <смех> что, вы, что вы для меня оба дорогие гости и высокие профессионалы. Вот у нас тут э, царство феминизма. А, ты феминист. Я феминист. <смех> Мужчина первым. Практически с, с рождения. Нет, э, я феминист и к тому же левак. То есть я начинаю всегда с лева. Санте. Согласно меткам и наблюдениям Бориса Борисовича Горебенщикова нас ненавидят уже, наверное, не только вы, но и наша съемочная группа. Вот Действительно, действительно очень больно наблюдать за группой людей, которые пьют хорошие вино, при этом ни с кем не делятся. Даже, вроде бы, им не получают слишком большого удовольствия от этого процесса, а высказывают какие-то соображения. Получают, получают. Мы, мы, мы... Имеем вино «Шабли» «Гран-Крю», что такое «Гран-Крю» вы только что узнали от Даши, «Бугро», Бугро, практически русское название, «Бургундия», также производитель «Ля Шаблизье». Вино имеет золотистый палевый цвет с зеленоватым переливом и тончайшим ароматом свежескошенного сена. Во вкусе улавливаются оттенки вяленых фруктов» способность к выдержке, кстати, 25 лет. То есть нужно торопиться. Угу. Борис Борисович, кстати, попросил даже вторую порцию этого вина, чем-то она его зацепило. Борис Борисович, к какому выводу вы пришли, опрокинув аж две порции? Замечательное вино. Я белое, в принципе, пью очень редко. Как-то не приходится, что на красной жизни не хватит. Распыляться на белое я не могу позволить себе. Но, конечно, когда приходится пить хорошее вино... Это сказка. Ну, шабли это классика. Это классика просто. это… Я тоже на самом деле больше люблю красные вина, но для белого вина это, так сказать, лучшее, что можно себе представить заменяет, за... заменяет сезон на дачу. Что это Заменяет сезон на даче. Одна бутылка, и как будто ты провел лето. Гениально, особенно если она да. стоит действительно тысячу долларов, то. Ну уж это стоит не тысячу. долларов. Нет, это, конечно, нет. Это стоит долларов, а, долларов 45. Тем лучше, тем лучше, значит, можно сэкономить массу денег, на северные да. дачи, а также дорогах тут, туда и обратно. Главное, что да. быстро. Среди бургундских, кстати, вот я называла, вот, чтобы, так сказать, тоже э, зрители не пришли в ужас, и волосы у них не стали дымом, я называла пятерку Бордо. Среди бургундских самое дорогое вино, где тоже вот э, под тысячу, может быть, еще чем-то у нас в Москве, это Руманэ Конти. Это mm -hmm. самое дорогое бургундское. Шапли, конечно, нет, оно вполне демократично, чем и приятно. Собственно. Да, да, да, да. да. И хоть вы дальше и любитель, но все-таки гуру. Никуда вам от этого не, не, не, не деться. Вашу ресторанную крючку подсюда читают. Наливаю вам первый. Борис, До Борис, еще второй. Попроем. И у нас последнее, У нас самое последнее на М -м. сегодняшний вечер. Дегустационная порция белого вина, Тримбаха называется, вино из Эльзаса, то есть это самый север Франции. Ну вот, и с этим самым, э, с этим самым пино гритакай из Эльзаса, северной провинции Франции, мы вас и покинем. Дорогие российские телезрители. Итак, наши гости. Дарья Цивина, ресторанный критик, газета «Коммерсандели», телепередача «Ресторанный рейтинг». И Борис Борисович Гребенщиков, автор-исполнитель, <свят> певец, композитор. Борис Борисович, одним словом, ансамбль «Аквариум». Наша программа была посвящена элитным французским винам, Извините уж, что такие водятся на белом свете. Мы желаем вам спокойной ночи и продолжим их распития, естественно, уже в ваше отсутствие. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Au revoir.